Давайте рассмотрим синтаксис функции СРЗНАЧ. Где число 1 – обязательный аргумент. Первое число – ссылка на ячейку или диапазон, для которого требуется вычислить среднее значение. Число 2 – необязательный аргумент. Дополнительные числа – ссылки на ячейки или диапазоны, для которых требуется вычислить среднее значение. Замечание. Если аргумент является ссылкой на диапазон или ячейку, содержащую текст или логическое значение, или ссылкой на пустую ячейку, то такие значения игнорируются. Однако ячейки, которые содержат нулевые значения, учитываются. Аргументы, являющиеся значениями ошибок или текстом, которые не могут быть преобразованы в числа, вызывают ошибки. Давайте рассмотрим пример. Вероятно, вы уже умеете пользоваться функцией автосума. Сейчас мы рассмотрим как ее использовать для других результатов, например средних значений. Для этого я нажимаю на ячейку под столбцом. На вкладке Главное я нажимаю стрелку рядом с функцией автосума, выбираю Среднее. Проверяю формулу и нажимаю клавишу «Ввод». Если нажать сбоку строки, к примеру, ячейку e 4 и применить эту функцию, она выводит среднее значение строки. Дважды щелкну внутри ячейки или нажав клавишу F2, можно увидеть, что эта формула с функцией СРЗНАЧ. Она вычисляет среднее значение диапазона А4, А7. При вычислении среднего значения нескольких ячеек, функция СРЗНАЧ экономит ваше время. А при вычислении большого диапазона, без ее помощи просто не обойтись. Если применить команду функции автосумма «Средняя» в ячейке С8, будет использоваться только ячейка C7, а не весь столбец, потому что ячейка C6 пустая. Если бы эта ячейка содержала число, то диапазон ячеек C4, C7 был бы смежным, и функция автосуммы смогла бы его распознать. Чтобы вычислить среднее значение в несмежных ячейках и диапазонах ячеек, я ввожу знак равенства, сразнач, Открывающую круглую скобку и удерживая нажатой клавишу Ctrl, выбираю нужные диапазоны и ячейки. К примеру, диапазон C4, D7, ячейки E7 и E5. А затем нажимаю клавишу Ввод. В ячейке E8 будет выведен результат. С помощью функции СРЗНАЧ, формула вычисляет средние значения ячеек с числами и пропускает пустые ячейки, а также те, которые содержат текст. Если требуется вычислить средние значения только для тех значений, которые удовлетворяют определенным критериям, используйте функцию СРЗНАЧЕСЛИ. Рассмотрим несколько примеров СРЗНАЧЕСЛИ. К примеру. Мне нужно найти среднее значение, всех процентов от продаж меньше 250 тысяч. Для этого я ввожу знак равенства, сразначь если, выбираю диапазон B4, B9, точку запятой, знак меньше 250 тысяч. Заключаю кавычки, нажимаю клавишу ввод и получаю результат среднего значения, который равен 225 тысяч. Этому условию удовлетворяю 4 из 6 значений. Теперь, к примеру, мне нужно найти среднее значение всех процентов от продаж для стоимости автомобилей более полутора миллионов. Я ввожу знак равенства. Сразначь если. Выбираю диапазон. А4, А9. Точку запятой. Больше полутора миллионов. В кавычках. Точку запятой. Диапазон Б4, Б9. Нажимаю клавишу ввод и получаю результат 255 тысяч. Этому условию удовлетворяю 4 значения. И я получил их средние. Распространенные ошибки. Ошибка знач. Если функция ссылается на ячейки, содержащие ошибки знач, формула также вызовет данную ошибку. Ошибка имя возникает, когда в формуле допущена ошибка. Проверьте формулу. Ошибка дела возникает, когда указан диапазон, который содержит только текст или пустые ячейки. Проверьте диапазон.